Добрый вечер всем! Здравствуйте! Здравствуйте! Почему-то на секунду забыла, что хотела сказать. Ну, на самом деле, хотела сказать добро пожаловать в пресс-клуб. Меня зовут Саша, от имени всей команды я вас приветствую. Мы, на самом деле, даже, честно признаюсь, немного не ожидали, что еще продолжим сезон открытых лекций прям вот в июне, да, в летние месяцы. Но так сложилось. У нас сегодня в гостях канадский журналист, travel-журналист Дэвид Коут. Дэвид решил заехать в Беларусь. То есть, несмотря на то, что был во многих-многих странах, на многих континентах, в Беларуси он никогда не был. И на самом деле мы так удачно подгадали, потому что ему интересно и нам очень интересно. И за ту короткую прогулку, что мы сегодня успели совершить, он уже признался, что немного шокирован, то есть что его сложно удивить, но пока что он удивлен тем, что он видит и слышит о Беларуси. Поэтому мне бы хотелось, чтобы сегодняшняя встреча была такого максимально неформального характера. Во-первых, потому что температура за окном располагает, и вообще пятничный вечер. Прекрасно, можно продолжать его до самого утра. Напомню, значит Дэвид говорит по-английски, но сегодня с нами прекрасный переводчик наш Юрий Бурденков, который будет переводить для вас. Напомню про формат. Сначала дадим слово Дэвиду, а потом у каждого из вас будет возможность задать свои вопросы. И поскольку, скажем так, Дэвид впервые здесь еще не очень хорошо ориентируется в... Нашем медийном поле, можно так сказать, он, можно, я уже за него говорю, да, то есть он просил прерывать его, если вы считаете необходимым задать какой-то уточняющий вопрос, или хотите, чтобы, скажем, его презентация свернула немного в другое русло. От меня просьба только поднимать руку, чтобы мы все слышали друг друга, чтобы на записи оставались ваши вопросы, я буду передавать микрофон. Вот, ну а сейчас давайте, наверное, поприветствуем. Дэвид Коут и Хьюри Бортенков. Okay? Okay. Працует, да? Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я помог по-русски говорить. А, я, говорите, 6... я, я мог разговаривать по-русски, так? Я шесть месяцев жил в Москве, но уже было давно так я много позабыл. Так простите меня, но я, шесть месяцев уже в москве, это был долгий час тому. я, позвольте, процягну по Позвольте поделиться первым воспоминанием о Беларуси. I was born on a farm in Canada, and our family was very poor. Я родился на ферме в Канаде, семья была очень бедная, но помню, что отец купил трактор «Беларусь» Я не знал, что «Беларусь» или «Беларусь» — это название трактора, потому что по-английски «Беларусь». Я не знал, что это название страны. Я думал, это просто так трактор называется, и тут на тебе. Мне очень повезло, когда я с хорошими оценками смог попасть в Йельский университет, и после этого карьера пошла в гору после такого хорошего образования. И Yale had a program where you could spend your third year of four years studying abroad. И в Ельском университете есть программа, когда вы из четырехлетнего обучения один год, третий курс учитесь за границей. Я такой прихожу к директору и говорю, вы знаете, тут такое дело, я обучаюсь за счет стипендий, у меня своих денег нет, ну можно я в Париже поучусь, а? Мне директор говорит, мне дешевле вас в Париж на один год на учебу отправить, чем вас здесь мариновать в еле То есть нам будет дешевле обучение. So, Paris, 19, а, вот я в Париже, учу французский, мне 19 лет, все очень тяжело идет. Но именно тогда я действительно пристрастился к культуре, к французской культуре. Было очень сложно вникнуть в этот новый язык, было очень сложно вникнуть в, это, в этот менталитет. Did, friends, I I Но когда я уже погрузился в это, когда я завёл французских друзей, у меня появились французские друзья, я понял, что нужно продолжать в том же духе. So я закалился, изучая французский, все казалось мне море по, по колено, и я поехал в Токио. На японский ушло побольше времени, чем на французский, но я больше не боялся языков. And in Токио, at the time, uh, the money was very good, I was making a lot of money, I could pay off my student loans, and that's when I started to travel big time. А В Токио было очень хорошо. В плане заработка я поднимал очень хорошие деньги, я смог рассчитаться со своими за займами на обучение, и по после этого я начал путешествовать, очень активно путешествовать. So I traveled to almost every country in Asia, mm -hmm. and one of the trips that you will find entertaining was I went to China to Beijing. Uh, Азию, вот то, в Китай, в and in Peking, they were selling tickets on the Trans-Siberian Railroad from Peking to Across the Soviet Union, to Moscow, Warsaw and Berlin. И в Пекине продавали билеты на транссиб, на железную дорогу, которая шла через весь Китай, через весь Советский Союз, до Москвы и дальше, до Берлина. Пять баксов. And I had intention я особо не собирался по союзу колесить по советскому союзу но я подумал, пятерка хм, почему бы и нет я должен я должен это сделать. И холодная, то есть годы Холодной войны. Я помню вот первое знакомство с русским человеком на вагоне-ресторане, в вагоне-ресторане, поезде, который ехал через всю эту страну. То есть, как вот первый русский человек, да, я с потенциальным противником встречаюсь. Вот противник, враги. And he was drunk. И этот человек был в дупель. Мы немножко поговорили, разговорились, и я подвел дело к вопросу, который давно хотел сказать, задать. Я сказал, не беспокоитесь что кому-нибудь из нашего руководства, то есть нашему или вашему руководству придет в голову нажать на красную кнопку? И кирдык была лайка, ядерная апокалипсис. Said, Он на меня смотрит, я не боюсь. На меня это повлияло. Anyway, I could tell you many of these kinds of stories. I've traveled to over 100 countries. histori uh, ну, большое количество,.: But I think the main thing I want to communicate to you tonight mm -hmm. is that anyone can do what I have done. Um, I started out very, very poor, no education, no culture, nothing. Но ключевой тезис, который, ключевой посыл, который хотел бы вам сегодня передать, это то, что каждый может сделать то, что я сделал. Я вырос в бедной семье, у меня была только мечта, и за счет этого я пошел вперед и пошел в гору. Стремился к мечте. А, да, может быть, у вас скепсис какой-то в головах появился, когда вы услышали то, что я сейчас сказал. Все возможно. Я последние сутки пока в страну приехал, я общался с белорусами. я знаю, у вас есть проблемы с заработки не такие большие, визы проблема получить. I'm going to try to give you a system that will work for you. Just as well as it worked for me. Я попробую поделиться с вами системой, которая может для вас отработать так же успешно, как она работает на меня. Я работаю на блог Huffington Post, который в Беларуси не особо популярен, не особо известен. Но в США это, это третий по величине подписчиков блог там более миллиона читателей миллионы читателей и so get paid я started small и с чего все началось как я сумел путешествовать и при этом еще зарабатывать деньги я начал с малого. In fact, I started by accident. Это случайно. Because I published two books having to do with relationships and marriage and families. Mm. Я опубликовал две книги, которые, в которых речь шла об отношениях, о браке, о семье. Об... Mm. But, um, these books became a little bit famous, and so I was... Is that me? Mm. Это, это меня. Мои книги внезапно, неожиданно стали знаменитыми, то есть они стали немножко известными, и New York Times написал статью, в которой рассказывал про меня и про мои книги. И ко мне обратились представители Хаффингтон-Пост, попросили меня прийти к ним на работу, то есть писать для них статьи по теме отношения, ради, как это, воспитания детей, вот, все, вот такие вот вопросы. Но вот здесь уже я подвожу к тому моменту, что актуально и может быть актуально для вас. Мне всегда нравилось путешествовать. И я написал статью о путешествиях. Я спросил, опубликуете вот эту статью? И они такие, нет, ну вы как бы об отношениях должны писать, а не о путешествиях я уговорил их попытаться, попробовать. Я сказал, что если никому не понравится, я просто забуду о том, что это случилось. Если эта статья не взлетит. Но статья взлетела. So after that first article, what I did, I didn't realize it at the time. И в тот момент все и закрутилось. То есть я сам не осознавал, не, не, не целенаправленно это делал, но я просто нарабатывал. Я писал статьи, нарабатывал портфолио статей, которые касались путешествий. So for me it was an accident. I kind of fell into travel writing. But for you, if you have this goal, one of the main strategies I want to give you is to build a portfolio. То есть для меня тема путешествий была в принципе интересная, поэтому все пошло на самотек, и я накопил вот это вот портфолио статей по этой тематике. Если для вас интересна другая тематика, по аналогии действуйте и успейте то есть, возможно, вы хотите работать на компанию, на организацию, которая будет вас направлять в командировки в какие-то страны, вы будете путешествовать и писать там статьи. No, uh, но я говорю, что нет, это не то, что вам нужно, это не то, что вы хотите. То, uh -huh. uh, что вам нужно, это то, что называется компс. Комплементарий, значит, бесплатный, дополнительный, бесплатный какой-то подарок или дополнительные какие-то, как это сказать, ништяки. Bons. Бонусы, да, спасибо. Приведу пример. В прошлом году в Швейцарию поехал на две недели с дочкой и перед тем как я поехал я там разведал получил контактную информацию имейл адреса и хороших отелей хороших то есть, сети железнодорожного сообщения других мест которые полезны путешественникам. И я им прислал каждому на эти имейлы контактные, я отправил письмо и прикрепил туда, то есть поместил туда ссылку на свои статьи. Я сказал, вот мои статьи, вот о чем я пишу, я хотел бы проанализировать вашу ситуацию, то есть посмотреть на то, как вы работаете, заинтересованы ли вы в этом. Со so Рассмотрите эту ситуацию с точки зрения владельца швейцарского отеля. То есть они вот получают такое письмо от меня и начинают задумываться. Интересно, а вот этот вот писатель, этот блогер, он не сможет привлечь новых клиентов, расширить мой бизнес? То um, so you know, I, I nice uh, есть для меня это было достаточно просто. У меня было много статей с очень хорошими фотографиями, фотоматериалом, uh, креативно написано, интересно написано. So of the uh, vendors, do you know vendors? Okay. Of the vendors that I contacted, maybe и где-то третья четвертая часть вот этих вот вендоров поставщиков услуг вот раз различныеч компании они ответили мне и они действительно сказали действительно да мы заинтересованы приезжайте посмотрите как у нас дела напишите об этом so you see, the key distinction here вы видите ключевую разницу, то есть я напрямую выходил на эти отели, на эти туристические объекты, другие объекты, то есть без каких-то посредников. То есть мне не нужна была какая-то крупная компания, которая платила бы мне командировочные и направляла в эти страны, в Швейцарию, например, для того, чтобы писать статьи. So, this is why you can do the same thing I did. You find a blog, someone who will publish your articles, mm -hmm. even if it's for free. It doesn't matter. You don't get paid. You build up a portfolio and then eventually you arrive at a point where you become interesting mm -hmm. to the vendors. И по этой схеме вы сами можете работать, например, вы можете писать статьи, можете контактировать, связываться, находить какие-то блоги, которые могут их опубликовать, не обязательно за деньги, пусть даже бесплатно. Но таким образом вы нарабатываете свое портфолио, у вас становится больше статей по этой тематике, и вы становитесь интересным медийщиком, интересным журналистом с точки зрения вот этих вот вендоров, поставщиков услуг, которые могут вам откликнуться, как, как они откликнулись мне. And I don't know if this will take you six months or six years, mm -hmm. but the process is the same. You start with the best website that you can find. Mm -hmm. uh, я не знаю, сколько у вас этот процесс, uh, то есть, наработки портфолио займет, uh, полгода, шесть лет, но в любом случае вы находите самый крупный, самый хороший веб-сайт и uh, связываете с ним. And as you build a portfolio even on a small website, и таким образом вы можете накапливать свои статьи, нарабатывать свое портфолио и идти как по ступенькам лестницы. Вы начинаете с маленьких, не очень известных сайтов, потом чуть выше сайтов, чуть выше уровнем, чуть, чуть более популярный и так далее. То есть вы как по лестнице идете вверх. Самый главный момент, который я хотел бы измени изменить в вашем сознании, изменить в вашем стиле мышления, то есть если бы я мог протянуть руку вам в мозг и один переключатель там повернуть это вот он. К: Я want you to forget about working for a companyvel. Забудьте про такую вещь, как э, работа в, в качестве сотрудника на какую-то компанию в роли э, путешествующего журналиста. To to Я хотел бы, чтобы вы работали на себя, и тот материал, который вы пишете, те статьи, которые попадают, становятся частью вашего портфолио, вы, вы использовали бы для того, чтобы путешествовать, для того, чтобы получать эти возможности путешествовать. Okay, so I've talked for a while now, I want to check in with you and see how this uh, strikes you, if this makes sense to you, to make sure that I'm reaching you. Итак, я уже достаточно несколько минут уже говорю, и я хотел бы сейчас спросить у вас, попросить у вас обратную связь. Действительно ли это то, что вы хотели услышать? То есть насколько это вам интересно, насколько я вот попал в эту, нажал на эту клавишу и произвел нужную ноту, которую вы хотели услышать? Any questions? Есть ли вопросы? Сейчас, одну секундочку, я вам несу микрофон. Добрый вечер, Надежда Суслова, обозреватель веб-сайта «Туризм и отдых». Судя по вашим словам, о туризме быть тревел-журналистом я тоже являюсь тревел-журналистом уже 40 лет, oh, имею огромное портфолио. Молодец. <laughs> Спасибо. Но мой вопрос заключается в следующем. По вашим словам, понятно, что о туризме, о путешествиях может писать каждый. Судя по количеству народа, который здесь собрался, все так и думают. Это правда? Вы так тоже Вы думаете так, да? Yes. Да. Я полагаю, что это правда. Это вопрос энтузиазма, страсти и напористости, усердия. Но я вам не могу привить эти качества. То есть энтузиазм, страсть к этому делу и настойчивость, они должны быть уже в человеке. Но вот то, что я могу вам предложить, это вот, вот этот переключатель в своем уме, в своем сознании. Просто переключите на нужную волну, скажем так. Это paradigm shift по-английски. Это то, что изменяет в корне ситуацию. То есть измените ситуацию. То есть специальных знаний не нужно, so, saying, для... no required, right? sure that, okay. Так, ну я не уверен, что я это говорил, но допустим. Still, Okay, all right. Um, yeah, what do I want to say next? I want to ask you, so before I started talking tonight, вот перед тем, как я начал с вами сегодня выступать, кто из вас пришел сюда и поднимите руки, пожалуйста, кто думал, что хорошей целью в жизни или хорошо бы было, если бы вы работали на какую то крупную компанию, кто думал, поднимите руки. Я. Yeah. Okay. Start, start your own business. Yeah. Yeah. Okay. Because when I speak to people. Как вы можете понимать или как вы можете догадаться, когда со мной общаются люди престижных профессий, врачи, адвокаты, например, какие-то солидные профессионалы? У них реакция вот такая, в челюсть really? that? То Серьезно? Вот это работа. Я себе сам такую хочу, сам или сама хочу такую себе. Как, как вам это удалось? The ah, ну, конечно, с ними у нас не получится такой разговор, как, я не могу им -то так же донести эту мысль, почему я этим занимаюсь, как с вами. Вам я могу это объяснить. So атор mm -hmm. mm -hmm. uh, вы моя любимая аудитория по той причине что вы, а вы уже созрели для этого вы этого хотите и во вторых а, б, я, я надеюсь что вы слушаете это с открытым умом с открытым кругозором то есть вы готовы принимать новые идеи и единственная моя задача сейчас, единственная задача, которую я сейчас хотел бы решить, это изменить ваш стиль мышления, ваш менталитет. Забудьте эту корпоративную жизнь компании и начинайте накапливать, нарабатывать свое портфолио. И также, как вы можете себе представить, как вы можете догадаться, чем больше это делаешь, тем проще дальше работать. Это как по накатанной идет. example, starting would Допустим, вот пример с моей карьеры. Если я только начинающий блогер, если я только начинающий писатель, и я пытаюсь связаться с поставщиками услуг, с вендорами в какой-нибудь стране третьего мира, например, Таиланд или Африка, какая-то африканская страна. Or maybe I would the Или может быть попытаться связаться с вендорами и приехать туда в низкий сезон. Вы знаете, низкий сезон, высокий сезон, когда нагрузка туристическая высокая, высокий сезон и наоборот. So you start out with vendors. Is vendors a good word? Sure. Yeah. Okay. So you start out with who are maybe a little more interested in people who are not world famous, mm -hmm. right? И вы начинаете работать с компаниями, с поставщиками, которые может быть заинтересованы в, так, в том, чтобы работать с профессионалами вроде вас. То есть они не э, э, супер высококлассные учреждения, не супер зазнавшиеся компании. Вы, они смогут с вами работать, они захотят. И может быть в самом начале, если вы делаете рассылку вот на эти контактные электронные на контактные адреса почты, вы контактируете с десятью компаниями, например. Может быть, 9 из этих десяти вендоров компании, они просто проигнорируют ваше письмо и даже ничего в ответ не напишут. Yes, Но когда вот та десятая компания скажет, да, мы заинтересованы, You will it for the rest of your life. Вы будете помнить этот момент, эту компанию всю вашу жизнь. So, this, uh, Еще Madame вопрос, Zara. пожалуйста? Секунда. Oh, oh, извините, Здравствуйте, меня Лена зовут. Hello, uh, вот я хотела so, спросить been о been ваших отзывах. Вендоры, они же заинтересованы yeah. в хороших отзывах, они же не заинтересованы, чтобы о них написали плохо. Вот как здесь? Как вы поступаете, если вам что-то не нравится? Хороший вопрос, я действительно забыл об этом упомянуть. Yeah. Um. Я thinking back to when вспоминаю только зарю своей карьеры и скажу, я tell you, I'm человек переборчивый. So, yeah. So I guess what I usually do, if I go into a city как я работаю, то есть, допустим, я еду в какой-то город, и там десять вендоров uh, компании, которые я хотел бы дать им рецензию на их работу или написать о них статью. Maybe there's, Обзор. A, maybe there's a cultural difference here, but in the West, the и в этом случае, может быть, это культурное различие, западный мир, восточный мир, потому что на Западе компании, вендоры, когда они приглашают людей вроде меня, они готовы. То есть они, они понимают, что отзыв может быть как положительным, так и отрицательным. So they understand that they're taking a risk. Они понимают, что они идут на определенный риск. риск, и с другой стороны, они понимают человеческую психологию. Если я к ним еду, они, и они мне что-то дают бесплатно, то у меня будет больше склонности написать это в более положительном ключе, а не к нему отрицательном. Здесь как такой баланс, танец. С одной стороны, мне нужно написать объективный отзыв, мне нужно написать объективную рецензию и сохранить свой авторитет, свою репутацию в лице своих читателей, как человек, который пишет объективно. Да, и с другой стороны, я чувствую себя как бы обязанным, такое давление над психологическое, то есть я обязан написать что-то хорошее об этом вендере, который меня пригласил. Как я с этим справляюсь? У меня есть свой стиль, я не уверен, что этот стиль подходит для всех. И в этом случае я действую так. Если мне не нравится какой-то вендор, будь то ресторан, отель или какой-то туристический продукт, туристическая услуга, я просто не упоминаю их в статье. Я не помню, я никогда не писал какого-то плохого и плохой рецензии, отрицательной рецензии на какое-то место, на какой-то объект. Поставьте себя на место моих читателей, моих подписчиков, которые читают мой блог. The reason that they reading my blog is because they have -huh. searched on Google for Thailand, Почему они пришли в мой блог, почему, почему они его читают? Они гуглили что-то, например, гуглили слово Таиланд, страну Таиланда, и попали ко мне. И мой блог в результатах поиска, в результатах, которые выдает Google, поисковик, они достаточно высоко, то есть мой блог достаточно высоко в списке поиска, сверху, потому что я достаточно давно этим занимаюсь. И вопрос, который возникает в голове этого читателя, который пришел на мою страничку из этого запроса, интересно, а вот этот вот писатель, он поможет мне сделать мой отпуск приятным в Таиланде? И когда я пишу статью, я не думаю о том, что доволен ли э, вендор, или будет ли он удовлетворен тем, что я написал. Я об этом не думаю. Я ставлю приоритет на читателя. То есть моя задача дать читателю то, что ему нужно, ему или ей, для того, чтобы они снова возвращались на мой блог и читали мои статьи. Здесь достаточно щекотливая ситуация. Я знаю, что некоторые из вас действительно занимаются журналистикой, непосредственно журналисты, и у вас в голове то есть, принцип честности, принцип интегритета, то, что называется, это честность, и вы не переходите определенную черту, определенную линию. Но с точки зрения вот именно путешествующего журнализма или журнализма, журналистики путешествий, здесь как бы серая зона, здесь нет такой четкой линии, которую нельзя сказать «вот здесь плохо, здесь хорошо». Это два разных типа людей, два разных типа… Like, like о, как Я о и То есть здесь как две стороны в этом вопросе. С одной стороны писатель, с другой стороны продавец, поставщик. И вот эта компания или этот поставщик услуг думает, Дэвид, он сможет мне привлечь новых клиентов своей статьей. How can I give my с точки зрения своей как писателя, как дать своим читателям максимально интересную статью, максимально полезную статью. правдиво. And whenever the vendor's question meets my question and comes together, then we have a comp. И вот когда э, позиция меня как писателя и позиция э, поставщика услуг как поставщика услуг сходятся в какой-то точке компромисса, вот тогда у нас у меня получается бесплатная поездка, какой-то приятный, приятный тур. Да, вендор риск побольше, может быть, у меня риск поменьше в этом случае. что вы напишете о Беларуси? Я напишу, что встретил там прекрасную замечательную женщину, которая о журналистике путешествий пишет уже 40 лет в этой сфере. Великий дякую. Ари, готов. Может быть, у кого-то еще вопросы, пожалуйста? И сама переводим. Сложно было в ейский университет поступить? Спасибо. Я вам расскажу, но вы можете мне не поверить. Вы не поверите мне. Как я уже говорил, я же вырос в достаточно бедной семье на ферме, фермерское хозяйство. Но мне всегда нравилась музыка, искусство и бокс. Boxing? No «бокс», re re «reading books». А, «бокс», «книги». <laughs> да, потому что «бокс» по-английски «боксинг». Like «Книги», «книги» Ну, «бокс» мне тоже нравился, да. «Thanks». «Help me save my face, right?» <laughs> um, Книги, конечно. «Конечно, можно поаплодировать?» Ури спасает мою жизнь, поэтому его нужно уважать. Пожалуйста, уважайте его. На самом деле нет. Возвращаясь к вашему вопросу, я всегда был мечтателем. То есть у меня были такие мечты, порой сумасшедшие мечты. Когда я в Университет я не имел. Когда я подавал заявку в Ельский университет, я вообще не думал, что я туда попаду. Я вообще не думал, что я туда поступлю. У меня не, не с кем было посоветоваться, никто из моих знакомых, я никого не знал, кто туда попал. Даже я не сомневаюсь, что из той части Канады, из которой я родом, кто-то поступил в Ельский университет. But I had the dream, and I said, почему нет? Но у меня была мечта, я спросил, почему не? Но Стэнфорд был мой номер один, к сожалению, они меня отказали, поэтому пришлось соглашаться на ельский. Но опять-таки ключевой тезис, возвращаюсь, это переключатель. Смените свой стиль мышления. Например, вот опять не поверите, будет очень сложно поверить то, что я сейчас скажу. In Но американские университеты очень ценят, очень заинтересованы в разнообразии, разнообразии. Э культуры, разнообразие рас, раса-разнообразие, то есть разнообразие во всех проявлениях. So in, uh, countries, countries, и сейчас они активно ищут, сами активно ищут студентов в таких экзотических странах, которые, которых они могут привлечь и пригласить на учебу в Америку. И если вы как Беларусь, например, направите заявку на поступление в ейский университет, это будет большой плюс в глазах ейского университета, чем если бы вы, например, были канадцем или немцем или немкой канадкой из этих стран подавали заявку. «Но вы меня слушаете сейчас и не верите? Да ладно!» it's, it's case. На самом деле так и есть. So это не путешествие, это, это просто бонус такой, бонус-трек. Но если я могу изменить э, ваше мнение, изменить ваш стиль мышления, то есть не нужно закрывать для себя полностью, исключать, что «нет, я не, я не выпущусь из американского университета» или «я не защищу, не защищу там магистерскую». Сейчас and, самое время этим заняться. It, me, crazy, crazy uh, поверьте мне, здесь в деньги все не упирается. У этих университетов денег куры не клюют, они очень богаты. So, 75% стоимости проживания и обучения при Ельском университете мне бесплатно дали. Ельский университет позаботился об этом. So saying, hey, like и поэтому я хотел бы, чтобы у вас тоже был такой опыт или такая история, которую вы могли бы поделиться. Я хотел бы поехать во Францию. Можете заплатить за мою поездку во Францию? Учебу. Okay. Did I answer your question? Ответил, okay. да? Ваш okay. вопрос. Else? Else? Yes. Uh, was... <тут> uh, Эльвира Королева, журнал «Корона», главный редактор. Uh. Yeah. У меня yeah. есть много вопросов к вам, но остановлюсь на двух. Скажите, пожалуйста, писали ли вы обращения в белорусский, гостиницы, отели, right какие right ответы вам Benders, приходили. В этот раз я по-другому сработал, не так, как обычно работаю. Uh, в, в, именно на этом визите в Беларусь. В этот раз я по-другому сработал, не так, как обычно работаю. Давайте к метафоре обратимся, как это можно описать со стороны. То есть я учу вас играть на каком-то инструменте. И здесь в Беларуси я только джазмен, я импровизатор. Теперь поясню. Восемь дней я провел в Польше, семь дней в Украине и пять дней у меня на Республику Беларусь. И сейчас я уже отхожу от таргетирования, от целенаправленной работы с вендорами, и я э, переключаюсь на новую тенденцию в журналистике путешествий, которую вы, возможно, даже и не слышали. Если вы возможно, даже не слышали. If you Google Social travel, social, travel. social travel, поисковый запрос, социальное путешествие. This is truly my passion. Вот именно это то, что заряжает меня энергией, это, это моя страсть. Когда я начинал работать, я был заинтересован в посещать хорошие отели, ездить в какие-то приятные туристические поездки. But now what interests me most, но сейчас моя, мой акцент сместился на именно социальные, на, на общественные отношения, то есть на межличностное общение в тех странах, которые я посещаю. Я пишу об этом. So uh, я знаю, что все вы страстные поклонники путешествий, или у вас есть страсть к путешествиям, иначе вы просто сюда не пришли. Но сейчас я combining две свои страсти: страсть общаться и встречаться с людьми и страсть путешествиями. И это социальные путешествия, social travel. With my for and so in Poland and Ukraine and Belarus, I have been, for example, using couchsurfing. Perhaps you know the website couchsurfing когда я ехал в польшу украину и беларусь я использовал сервис может может быть слышали о нем и для своих путешествий я не выбираю какие-то регулярные маршруты регулярные рейсы я езжу автостопом so everything I do is constantly focused on the next meeting and the next контакт with the next а все, что я делаю, направлено исключительно на следующий контакт, на следующего человека, с которым я встречусь и буду общаться, на месте. Видите, как сместился акцент? Может быть, вы застенчивы по природе своей, и вы не хотите встречаться с таким колоссальным, большим количеством людей, с которыми я встречаюсь. вы но если вы попытаетесь мне сказать и убедить меня, что «Ой, Дэвид, мне путешествие путешествия не, не, не получится, у меня нет денег, мне не по карману». Zero Я вам вообще не буду сочувствовать. Ноль. Нулевачка. Ответил на ваш вопрос? А можно я второй задам еще? Очень интересует финансовая сторона вопроса. Например, вас приглашает кто-то, вы приезжаете, деньги за это вам не платят. Как вы договариваетесь о сроках пребывания? Или все-таки вы какие-то деньги зарабатываете на этом? Можно немножечко про себя расскажу? У нас, в принципе, есть такие отношения в Беларуси. То есть очень много таких примеров, когда, пожалуйста, приезжайте в какую-то усадьбу, музей и так далее, останавливайтесь, кушайте, пейте и так далее. Но деньги на этом заработать зарабатывают только единицы у нас. И то благодаря тому, что у них очень много подписчиков, очень богатые компании могут их спонсировать. Если, например, блогер получает у нас деньги на личность, то это ну нужно учитывать, что это нужно ИП все-таки, да, скажем так. Если ИП, то это нужно на регулярной основе такие путешествия устраивать. То есть вот расскажите про финансовую составляющую. Кажется, я вник в вашу ситуацию, я понимаю вашу ситуацию. Честно говоря, я боюсь, что у меня нет простого решения этой задачи. Я трачу деньги из своего кармана на путешествия. Немного. Maybe it's 5 of the total cost. может быть пять процентов общих издержек это из моего кармана я плачу их сам их сам But I do pay some. но я несу издержки то есть я деньги тоже из своего кармана достаю и плачу ими и вот в чем заключается преимущество любви к людям но uh, so? no, okay. То есть сижу я по телефону, общаюсь с представителем United Airlines. Это авиакомпания в США. И обычно это достаточно длинные, пространные беседы, достаточно скучные, и агенты с той стороны не особо вежливо отличаются. particular agent very kind and helpful. And so I acknowledged her and said, hey, you really stand out. Uh, Но вот это, именно эта агент, агентка, которая со мной говорила, она была uh, необычайно вежливая, она, она была готова помочь. И поэтому я сказал, я открыто сказал, что вы не похожи на основную массу агентов, вы вежливы и вы хотите помочь человеку. And the conversation continued, and at the end she gave me her email and said, «Next time you need help with your tickets, please uh, just send me an email. Uh, и в итоге разговор продолжался в конструктивном русле, и она дала мне адрес почты и сказала, что если нужен, нужна будет какая-то помощь с билетами, пожалуйста, контактируйте, я попробую вам помочь. And since that time we have Of free tickets. и мы подружились в итоге, мы обменялись визитами, я съездил к ней в гости, она ко мне, и в итоге, вот сейчас, в последнее развитие ситуации, она мне выделила определенную часть квоты бесплатных билетов, которые ей доступны как сотруднику компании, как агенту. То есть из Сан-Франциско до Минска я прилетел безденежно, безкоштовно. Да. You can hear that story and say, Oh, good for you, David, too bad for me. Yeah. Or you can bring that same kind of love for people to each contact you make in the travel industry. Или вы можете попытаться выстроить такие же отношения, как у меня сложились вот этим, с этой агенткой. То есть вы сами можете выступать, как, то есть нести такую любовь к людям, и это откликнется. У вас начнет возникать вот эта сеть контактов, которые вам пригодятся. Большинство людей, такие как агенты, которые работают на авиалинии, например, свежие или на какие-то бюро путешествий, им не слишком много денег платят. Им платят еще и вот такими, скажем так, дополнительными преимуществами, например, какая-то квота бесплатных билетов, какие-то другие услуги бесплатные. И люди, которые работают на этих эти авиалиниях, в частности вот Тереза, Тереза уже на путешествовала досыта, она не хочет путешествовать, и она вот эти билеты, которые не использует сама, она дает их мне, дарит их мне. So я не верю, что я единственный человек на планете, который раскопал такую жилку, такую ситуацию нашел. Я думаю, что у вас такие же ситуации могут возникать, и вы можете этим пользоваться. Да, да, это Любимая авиалиния. Это был сарказм, да? да? Пожалуйста. Добрый вечер, Дэвид. Скажите, пожалуйста, Hello, за всю вашу me, your... историю путешествий, какие страны uh, вас впечатлили story, больше всего и почему. И, может быть, вы можете посоветовать, какие из этих стран вы можете посоветовать для обязательного посещения в жизни. Допустим, три. последнюю часть вопроса Обязательно для посещения? Да, топ-3 обязательных для посещения в жизни каждого человека. Спасибо. I Этот вопрос мне задают очень часто, но я понимаю, о чем, я, я понимаю эту ситуацию, и мне очень нравится этот вопрос. И первое, что я хочу сказать, это что ваше представление о стране очень субъективное, поэтому может отличаться от моего. И то, что, как я обычно отвечаю, субъективное восприятие. То есть вы можете страну воспринимать по-своему, не, не, так, не так, как я себе ее воспринимаю, не так, как я для себя ее представляю, не так, как она мне понравилась. То есть это очень субъективный такой момент, первый. But, Но, однако, I, I love Japan. мне очень нравится Япония. Я yeah. обожаю Японию. Я там жил три года. Я завел себе, я выучил язык, я говорю по японски, и я завел друзей. terms of exotica, uh -huh. ну, с точки зрения экзотики, это incredible the people are, uh, very and... Потрясающая культура, дружелюбные люди. And very polite and very proud of their culture. Они очень добрые, то есть они очень э, гордятся своей культурой, они they, очень вежливые. History, uh, uh, у них чувство гостеприимства развивалось веками, очень, очень, очень глубокое чувство гостеприимства. And their way of thinking Is so and so from mine and yours. И их стиль мышления, их менталитет очень сильно отличается от моего и от вашего, очень сильно. Um, sure Я могу Japan. часами об этом говорить, и очень много чего могу про Японию рассказать. Второй номер, страна, о которой вы точно, вот в списке топ-3, вы ни, ни за что не угадаете, что она там у меня. <laughs> <laughs> Это номер три, номер трес. Yes, да, Беларусь, у меня, у меня теперь есть подруга здесь. <laughs> Беларусь, моя uh, подруга. Okay, so да. Тайвань, Тайвань. Вторая страна. Все хотят или все думают, что им нужно съездить в Китай, посетить Китай. You do not want to go see China. Не надо в Китай ездить. Я был в Китае неоднократно, мне нравятся люди, мне нравится культура. Но я боюсь, что коммунизм действительно... Destroyed the Chinese spirit. Uh, но я считаю, что вот коммунистический стиль, это коммунистический строй, вернее, при котором они живут, он разрушает сам дух китайской культуры. Get back their spirit. И они все еще пытаются восстановиться от этого, после этого страницы в прошлом, они пытаются вернуть частицы, утраченные частицы своего духа, китайского духа. Возможно, вы слышали, что Китай здесь как дикий запад в прошлом США, то есть очень хаотичная система, очень замкнутая система, хорошие люди там очень страдают именно от давления системы, от давления режима. But, Однако Тайвань. Uh, before the, the communist revolution, there was как возможно, вы знаете, после войны, до коммунистической, коммунистической революции в Китае, Чан Кайши и его последователи, они должны были эмигрировать, uh, то есть они должны были с бегством спасаться в Тайвань. И они привезли туда очень большое количество своих uh, артефактов китайской культуры. Я генералиссимус, а ни в коем случае не оправдываю. Чанг Кайши, в моем понимании, не герой и вообще непримечательный не, не человек, не прекрасный человек. But I do believe that he saved Chinese culture. Но я считаю, что он спас китайскую культуру. В Тайване, потому что они никогда не с коммунизмом, The sense of Chinese so so и в Китае, ой, в Тайване, вернее, которых не затронула вот эта коммунистическая волна, которая накрыла весь Китай, самоидентичность, identity and self-confidence, self self самоуверенность. Yeah. То есть у них чувство уверенности в себе и чувство национальной идентичности, оно совсем другое, чем в Китае, в Тайване. И... Because they are confident in their own identity as Chinese mm -hmm. uh, people, um, they are more turned outward to other people and more sophisticated and more cosmopolitan and i've I've just had amazing interactions, socializing with them. И тайваньцы, вот, в силу своей открытости, они себя считают китайцами, но uh, у них вот, черты, черты у них, они более уверены в себе, они более открыты. И uh, поэтому uh, я с, с тайваньцами очень, uh, очень любил общаться. То есть общаться с ними было действительно большим удовольствием, очень приятно. Yeah бонус. То есть в качестве бонуса, как приятная такая вишенка на торте, Тайвань это очень дешевая страна. То есть там стоимость жизни не высока. Так, третья страна. Номер три, что же у меня там? Италия. Дальше объяснять? <laughs> По поводу Италии. Италия, номер три. Расскажите, пожалуйста, в каких странах, в каких ваших путешествиях вы встретили самых сложных людей. Сложных имеется в виду? Вообще общении, то есть also, не таких приятных. Like, not, not so pleasant, so mm -hmm. И еще я бы сразу хотела спросить, And вот, uh, может быть, right вы могли bat, бы рассказать истории неуспешных путешествий, travels, о каких-то трудностях в so вашей работе. Страна самыми сложными людьми — Китай. Да. Uh, especially back, you know, 15 years ago, Особенно если отмотать историю на 15 лет назад. Очень сложные были люди. Я не хотел бы их сейчас критиковать. Если бы я бы их на, их, на их месте оказался, то я, скорее всего, себя так же вел, был таким же сложным человеком в общении. Но я шутил, что Китай ⁇ это страна слова нет. Везде, куда идешь, нет, нельзя. Путь закрыт, нельзя туда. Везде, везде, куда я пытался проникнуть. Yeah. Китай. Хорошо, неудачи, давайте подумаем. Я думаю, самая большая сложность, самая большая проблема для меня в моих путешествиях – это одиночество. Я экстраверт, я очень дружелюбный человек, очень общительный человек. И для меня самый большой кошмар — это находиться в одном номере, в сингле, в одиночном номере, рядом с застенкой со мной другой такой же одинокий человек и так весь отель. Царство одиночества. То есть, если вы хотите, например, куда-то поехать, в каком-то люксовом отеле остановиться, в люксовом отеле аккуратно с этим. Oh. Uh, let's see. Ничего не приходит на ум, но обязательно, если я вспомню, я к этому вернусь. То есть я не пытаюсь уйти от ответа. So, may I have another one? <св> я еще хотела спросить, right. вот больше так, ask, ну, uh, с профессиональной стороны, какими навыками, wanted, какой техникой, какими skills, приемами нужно, нужно обладать, что нужно уметь, для того, чтобы быть успешным тревел-журналистом? Мне всегда легко давалось само написание статей. То есть, пишу я хорошо. Легко. Для меня было очень легко как писать, как письменной речью, так и устной речью. То есть, я очень легко общался и очень легко оформлял свои мысли на бумаге. То есть, не всем это дано. But if I had to pick one skill that you can develop and practice, mm -hmm. I would say it's the skill of um, socializing and making friends and being brave, mm -hmm. you know, and introducing yourself in a situation where other people are like this. Mm -hmm. That is key. Если говорить о ключевом навыке, о очень важном навыке, который можно и нужно разрабатывать, развивать, это навык общения, навык межличностного общения. То есть не бояться в ситуациях, когда обычный человек стоит на месте и ничего не делает, подойти и представиться, и познакомиться с кем-то. So, you know, like yeah, может быть, я как-то таким манипулятором топовым выступаю. То есть я хочу с людьми общаться только потому, что они мне что-то могут дать взамен but I genuinely enjoy meeting people and making friends and I notice that many of the good ideas that I have or the opportunities that I get come from this person that I met over here for 45 seconds но вот неожиданный момент, мне действительно нравится общаться с этими, я, с этими людьми, я получаю удовольствие от этого и действительно иногда эти контакты, они могут, там, я с человеком 45 секунд знаком, этот человек может мне дать какую-то идею или какую каким-то образом повлиять на мою жизнь. То есть вот такой эффект. Тереза, агентка, которой я говорил, туристический агент, то есть авиалинии. Когда я впервые с ней познакомился, я же не думал, что «ага, халявные билеты». I just liked her. She mm. was kind. She took pride in her work. It was fun. Like, we were doing something boring and routine and monotonous, but she made it fun. То есть это общение, которое еще по телефону происходило до личной встречи. То есть она э, не была скучным агентом. То есть то, что э, э, она выделялась из серой массы агент, э, агентов именно тем, что она могла, э, как это сказать, весело, что ли, have fun. То есть с этим человеком было приятно разговаривать, приятно общаться. Yeah. So I don't It's, it's, it По-моему, это не манипулирование людьми или отношениями. Это действительно то, что имеет смысл, то, что, то для чего нужно общаться taking photos. At first I wasn't good at it, mm -hmm. but then it's like anything else, the more you practice, mm -hmm. and I took a few kind of amateur courses and I read on the internet about mm -hmm. composition, mm -hmm. Mm -hmm. and now I'm okay. И второй навык, который важный, это фотографирование. Это возможность делать хорошие, красивые снимки. Для меня это сразу не получалось. То есть я прошел несколько онлайн-курсов, в которых были там самые базовые позиции, то есть моменты, такие как компоновка кадра, другие моменты, которые нужно было изучить, освоить. И сейчас вот я достиг определенных высот в этом. У меня есть вопрос. Дэвид, вы говорили о том, что блог ваш очень популярен, и несмотря на то, что он выходит в интернете, у меня вопрос, не заставляет ли вас редакция адаптироваться к новым диджитал-форматам. Например, я получаю сообщения от каких-то travel блогеров несколько раз в день через мессенджеры. Большие издания максимально стараются дифференцировать да, свои каналы, и распространять, не знаю, статьи или просто какие-то заметки через Snapchat, Twitter, что угодно. Вам тоже приходится адаптироваться по запросу редакции? Или вы просто пишете, высылаете текст, и они уже публикуют на странице, ничего больше? В общем, какая, какое давление со стороны вот этого social media first? не so, kind of okay. um, sure уверен me, что на сто процентов понял суть вашего вопроса но no, позвольте я начну отвечать и если uh, уйду не в то русло поправьте меня направьте меня в нужное направление My Инбокс, мой email инбокс is full like this, every day. У меня во входящей папке почты очень большое количество писем каждый день приходит. From... I forget English. Uh, requests, and marketing, and appeals mm -hmm. То есть там самые разные материалы, реклама приходит, какие-то запросы, пиарщики, пиарщики, реклама, пиарщики, это мой страшный, самый страшный кошмар, там очень много писем такого рода. И, кстати, совет, если хотите, чтобы я ваше письмо точно прочел, напишите «Дэвид» со самым первым словом в, в строке письма, в строке заголовка, вернее, письма, должно быть мое имя, иначе я просто его не прочитаю. А, ну, По-моему, я промахнулся, отвечая на ваш вопрос. Пожалуйста. <реку> Давайте еще раз. Uh, Вы пишете текст, например, из Беларуси. Запрашивает ли редакция его переработать и сократить? Говоря Дэвид, на сайте больше не читают, мы отправим это куда-нибудь. Ну, куда ну, в Твиттер, да. Сократи и подстройся под новый формат, потому что нас больше не читают, и аудитория ушла вот, например, на эту платформу давай разобьем ты разобьешь текст на цитаты или на короткие я не знаю что угодно и работай в таком формате теперь понятнее давление редактор среди коллеги на Big media outlets are going more to the social media platforms and they're yeah. struggling with they're Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. И это не то, что они мне явный, откровенный запрос направляют, и я или отказываюсь, или с почтением принимаю его. Нет. Kind of inner, Есть такое внутреннее негласное давление. Представьте себе, на мою должность тысячу человек в очереди стоит. And my know that. И мои редакторы, в курсе. So expect me to be ahead of the curve, to keep up with the trends. Mm -hmm. И они ожидают, что я буду э, даже впереди «Гребня волны бежать. Не то, что на гребне волны, даже опережать тенденции. быть впереди тенденции. When I started writing travel articles, it was text only with no photographs. Когда я начинал писать, это был просто текст, ни фотографии, ничего. И я вот такие вот статьи мог, одну большую статью, наклепать за день, написать за один день. Then I got a И потом мне приходит такая одна строчка письма от редактора. «Слушай, а про фотографии ты не думал?» И что это значило? Так, быстро, быстро пошел и сфоткал что-нибудь, быстро мне фотографии наделал. Yeah. Это подтекст такой, то, что не было там написано, но подразумевалось. Экспресс-курс фотографии, фоторетуширования, фотошоп. Format, or I was gone. Но, возвращаясь к своему основному тезису, к своему основному сути ответа, я, я знал, что мне нужно вписываться в этот формат, иначе в следующий день до свидания. Um, so, я думаю, вопрос, который сам себе задаю, вопрос, который у меня в сознании, насколько я готов адаптироваться, насколько я готов прогибаться под это, можно так сказать. Потому что, видите, делаю сейчас. Иногда это становится немного Я имею в виду, что если вы делаете Мне нравится то, что я делаю, но есть определенный эффект, если вы слишком долго что-то делаете, это становится уже частично рутиной, несмотря на то, что это вам нравилось. И моя любимая. Iceland, right? Iceland. И моя любимая статья, которая я написал об Исландии, там было 5000 слов текста и где-то 20-30 фотографий. Вот такая статья. Now, yeah, но если бы я сейчас такую статью написал и пытался опубликовать то я бы не работал на этой должности, и вы бы сейчас с кем-то другим общались, не с Дэвидом. Yeah. So да, это очень конкурентная среда, сверхконкурентная среда. И это хорошая новость и для вас, потому что вы можете преуспеть в этой, в этой конкуренции, забраться вверх по лесенке и выступать, вот как я сейчас на сцене. Close enough? Okay. Достаточно близко к теме, да? Где-то здесь был вопрос, да? Впереди. Так, один. Еще один вопрос. Поддерживает okay. ли? My, my, my girlfriend. This is your last question. Uh, oh, my yeah. And then after I'm going to talk to them. I'll talk to you after. Я с okay. вами потом пообщаюсь. Нет, я сейчас прошу. скажите, пожалуйста, поддерживает okay. ли вас ваша семья? Uh, okay. По своему опыту знаю, что, например, мои дети выросли без меня. А. Uh. А. Uh. Yes, I do get support. А, да, меня поддерживает семья. Yeah. Kind of Travel is normal. My children have visited 40 countries. Yeah. В моей семье вот дух путешествий живет. Это, это норма. Мои дети, например, 40 стран посетили. My wife works for a Моя жена работает в некоммерческом институте, который помогает африканским предпринимателям, то есть развивает предпринимательство в Африке. Я тоже не, не вижу, она постоянно в разъездах. То есть мы принимаем ситуацию, это не идеальная ситуация, мы это понимаем и принимаем. То есть мы продолжаем работать, как работали. да. Oh. Там, пожалуйста, не Мой вопрос, так как вы очень много путешествуете, какой рецепт идеального путешествия? И пользуетесь ли вы какой-то информацией, какими-то блогами, либо другими источниками, когда готовитесь к вашим путешествиям? В чем секрет? Спасибо. Я начну с легкой части ответа. Когда я еду в какое-то новое место, я смотрю на Wiki Travel, пробиваю это место. И вот это Вики travel, например, и топ-10 на TripAdvisor, это мои такие средства получения грубой такой, неочищенной, нерафинированной картинки, с которой можно потом ну, какие-то понимания какой-то получить о достопримеч достопримечательностях, что там вообще смотреть. Но это очень маленький компонент идеального путешествия для меня, очень маленький. ideal trip is when Моя идеальная поездка — это я кому-то еду, когда я кому-то туда еду, когда кто-то в той стране меня ждет на том конце. Первое, что я делаю, это мухля, я сейчас мухлю и понимаете, я знаю. Я иду в базу данных Ельского университета. Где там эти ребятки? И я ищу именно в, в этой базе, в базе выпускников Йейского университета, где живут выпускники этого университета в этой конкретной стране, куда я еду. Yale, Если вы угадаете, сколько белорусов учились и выпустились из Йейского университета, уни уни университета я вам подарю новую машину. Новую. Терть. Терть. Uh, 600. zero баммер. Ноль, шестьсот. один. да. Надо было сказать один. Ноль — close enough, но не то. So a used car of a new one. Хорошо, поддержанную машина, был мотор. То есть я написал ей так, дорогая Анна, мы никогда с вами не встречались, мы с вами не знакомы, но я люблю университет, университеты, вы тоже, вот пожалуйста, я сейчас приеду в Беларусь, можете меня там познакомить, вести с какими-то людьми? and she introduced me to three Belorussians who I've met in the past 24 hours. I'm staying with one of them. The other one invited me to give this talk, mm -hmm. and a third one is uh, guiding me and helping me and generally being my hero. И в итоге вот я с тремя людьми за последние 24 часа познакомился по ее совету, по ее наводке. И у одного из этих людей я сейчас живу, то есть остановился там. Второй человек меня пригласил сюда выступить перед вами. And, and is... um, yeah. and... То есть и третий человек меня наставляет на путь истины, помогая здесь решать вопросы. Directly... Ну, Отвечая на ваш вопрос прямо... Для меня все упирается в качество контакта, в качество отношений с людьми в конкретной стране, в той стране, куда я еду. So if I have relatives or personal friends mm -hmm. who introduce me to their friends or uh, Yale, uh, that's the ideal. Идеал – это когда у меня есть там люди, не, не самые незнакомые. То есть это люди, которые учились в Ельском университете, это люди, которые дру мои друзья или друзья моих друзей, которые мне друзья порекомендовали. Вот but, это идеальный вариант. But my plan is Но резервный план – это couchsurfing. Yeah. Um, Я никогда не использую Airbnb. На kind of Airbnb. Airbnb там другой человек хозяин хозяин того места куда вы приезжаете. In my experience with couchsurfing, people host you for free because they want to meet you, and they're international thinking, and they're friendly, and they're generous and kind. Для меня идеальный хозяин – это человек с каучсерфинг. То есть люди, которые э, щедры, которые не возьмут с вас денег, которым вы, вы интересны как человек, или, может быть, они хотят с вами поговорить, пообщаться. Вот такие вот открытые, дружелюбные люди – это идеальный вариант контакта на другой стороне. Так, это прекрасная организация, и помните, сколько я вам э, сочувствия э, выражу, если вы скажете, что «Ой, Дэвид, у меня нет денег на путешествие. Помните? Да, вам другая машина тогда достанется. Пожалуйста, ваш вопрос. Ah, можно я вопрос задам? Oh, sorry. Дэвид, скажите, пожалуйста, ну вот хочу вернуться к вопросу вот, заработка для тревел журналиста Вопрос вот какой? Вы говорили о создании контента для массмедиа. медиа А кто еще, кроме массмедиа, медиа может быть заказчиком для вас, для тревел-журналиста вот, в создании такого контента? Какой контент им нужен? Может, может ли это быть, допустим, не СМИ, а, допустим. Кинокомпании, может быть какие-то туристические агентства. Кто еще вот для вас является заказчиком? Какой контент они могут заказывать рэйл журналистам? Видео контент, может быть это будут фото, может быть это какие-то книги, э, что что угодно. Какой контент? Got it. Um, excellent question. Очень важный вопрос. Я особо оценю и отмечу вашу креативность, которую вы применили, задавая этот вопрос, приложили, задавая этот вопрос, потому что это особенно важно в контексте ответа. Мне задавали до этого вопрос о неудачах, которые меня преследовали в путешествиях. Ну, может быть, это не совсем неудача, это просто такой момент, которым я абсолютно ненавижу в путешествиях. И вот. это логистика, это продумывание маршрута, логистические хлопоты. When I choose a country, it takes me so long mm -hmm. to figure out what I want to do, where I want to go, mm -hmm. what kind of activities to do, getting in contact with this person who introduces me to that person, who suggests this idea, who mm -hmm. maybe thinks about that idea. It makes me crazy. I find it very stressful. Вот такие вот логистические изыскания, когда я в какую-то страну еду, я начинаю исследовать, где, чего, куда ехать, с кем знакомиться, вот этот человек меня познакомит дальше, там цепочка еще знакомств, вот такие вот моменты, которые связаны с логистикой, продуманием маршрута и прочего, для меня это очень большой стресс, я очень их не люблю, мягко говоря. Я только с одним СМИ остался, только с одним средством массовой информации остался в итоге, потому что это дает мне то, что я хочу при минимуме напряга и стресса. Но, может быть, в вашем, в вашем случае полезно будет диверсифицироваться, то есть пойти на, с несколькими э, средствами массовой информации работать, не с одним, те же вот ТВ-канал, э, например, то, что вы упомянули, э, или те, кому нужен фотоконтент, вот э, эти направления, они для вас могут, э, я считаю, это прекрасная идея, они могут сработать для вас. Но с моей точки зрения, ваш вопрос подводит нас к той мысли, которую ранее озвучил, нарабатывание портфолио, то есть накопление статей по теме. That are unsuccessful, and you just have to keep calling and keep trying, and uh, the different uh, um, I guess media -like video, and stuff, that's what I mean. Yeah. То есть в начале этого пути, может быть, вам придется контактировать с очень большим количеством средств массовой информации или других компаний. Это будет непросто, то есть, не все будет получаться, сначала даже много будет, много чего не будет получаться. Нужно продолжать это делать. Нужно заниматься этим целенаправленно, звонить, добиваться, вот по, по этому пути идти. Я хочу запитати, який у вас воголі а, а, план, яка програма у Білорусі? Чи плануєте ви так само а, виїжджати, а, наприклад, у Віоскі, у інші регіони Білорусі? Чи зустрікатися а, з а, якими відомими особами? Чи у вас буде якісь ще презентації? I'm going to stand now because I'm passionate about я даже question. пристану, потому что я очень вот, это для меня страстная, такая живая тема. So like really а, мне только пять дней на пребывание. А? Да, вот 5, про это про это и речь, да. То есть мне визу открыли на пять дней, поэтому у меня здесь пять дней, которые нужно максимально с целью потратить. Номер один – это общение с людьми, контакт с людьми. Если, например, вы со мной общаетесь сейчас и вы скажете, что «О, Дэвид, знаете, я завтра еду на дачу, там, за город куда-то, я буду в очереди стоять, чтобы с вами поехать, выбери меня». С точки зрения моего пребывания здесь, я именно ищу вот эти уникальные, специфические моменты, к которым вы привыкли, которые для вас являются и обычным делом, а для меня это экзотика, для меня это интересно, вот именно за этим я хочусь. Приведу идеальный пример. В Киеве познакомился с женщиной, которая нравится swing dancing, знаете, такие социальные танцы. Джордж Гершвин, Колл Портер — это мои любимые джазовые музыканты. Мне нравится джаз старой школы и мне нравится вот этот swing dancing. And she took me to this outdoor uh, bandstand. Do you say rakushka? Is that um, yeah. okay? Um, and and we uh, and we danced. With, there was about thirty people there. Mm -hmm. We danced. We talked about jazz. I just had an amazing time. And this was all because. И вот она, она меня отвела на ракушку, мы там с 30, там, человек 30 было, мы с ними и натанцевались, и наговорились, наобщались, то есть было очень приятно. И все это произошло именно потому, то есть, потому, что, потому что одна интересная женщина предложила мне интересную тему. Дэвид, а вам интересно вот, вот туда будет сходить и там этим заняться? И да, для меня было это интересно. So, I'm waiting for your invitations. So, please, пожалуйста, приглашение поступают. Давай, давайте. Есть еще uh, uh, вопросы? Такой еще вопрос. Вот uh, У трейла-журналиста, наверное, uh, когда вы выбираете маршрут, uh, вам, наверное, приходится искать какие-то экзотические страны, потому что, допустим, Япония, Китай — это страны, в которых, о которых очень много пишут. А есть страны, которых пишут мало. Вот какие, какие экзотические места на Земле вам приходилось посещать? Есть ли такая вообще задача поиска таких мест? Ну, например, там остров Пасхи. Бывали ли когда-нибудь на этом острове? Писали ли об этом? Или какая-нибудь маленькая страна в Африке? Приходилось ли там вот бывать? да приходилось в таких местах бывать и меня немного вот что разочаровало расстроило вот мой парадокс я сейчас его озвучу экзотика always depends on the Of your readers, in my case, Americans. А, с точки зрения экзотики, мне нужно принимать точку зрения своих, то есть мне нужно смотреть на это через призму американцев, моих моих основных читателей. То есть, экзотика для американцев, что это? Некоторые страны становятся популярными, такими фишинебными направлениями, по причинам, которые просто не в состоянии понять, какие-то глупые причины. For example, is a country, and New is a Например, Исландия это фешенебельная страна, Новая Зеландия это прекрасное место для путешествий. На самом деле нет. Мое мнение такое, что туда не стоит ходить и тратить свое внимание, распылять свое внимание на эти страны. Но мои статьи по этим странам, Исландия Новой Зеландия, это номер один в моем блоге по популярности. В мире, где все было, если бы все было по-моему, в таком идеальном мире, я бы писал о тех странах, которые я в кавычках «открываю» для себя. Но иногда мои, коллеги, то есть мои редакторы, мне говорят, нет, ну приоритета надо как-то смещать. So I, wrote about, I wrote about my beloved Taiwan, and they published it, but it got Lukewarm, uh, uh, я вот про свою любимую страну рассказывал про тайвань я написал про тайвань они опубликовали эту статью в на, на сайте и такой прохладно тепленькая еле тепленькая такая реакция была то есть не ничего такого выдающегося and what i hope to do is to write about belarus and provide some yeah, thanks provide <laughs> that was obvious очевидно была реакция на ну, вот, например, я хочу написать о Республике Беларусь, о Беларуси и побудить или разбудить интерес к этой стране. Way, you know, like Но в каком-то смысле я уже устал от этой игры в фешенебельная страна, не так себе страна, в конкурс популярности между странами, я от этого устаю. So I'm going to write about what really matters to me, which is those social contacts and trying to help other people make those social contacts, mm -hmm. and that's what matters to me. And. Но я буду писать о том, что важно для меня. Это социальные взаимоотношения, общественные взаимоотношения, общение с людьми, контакты с людьми. Для меня, это, для меня это интересно. Но, может быть, это будет не так популярно среди читателей. И, может быть, в следующем году я уже не буду работать на, в, в этом СМИ, в Хаффингтоне. Еще есть вопрос, да? А давайте поднимем все руки, если, чтобы ориентироваться, через сколько мы заканчиваем. Окей, три последних вопроса. Хорошо, сначала девушки. Скажите, пожалуйста, что uh, больше нравится аудито вашей аудитории: uh, статьи, где вы описываете какие-то свои невероятные приключения, или статьи, которые дают больше подсказок о каких-то, uh, не знаю, о том, как хорошо провести время, какие-то туристические достопримечательности? Вот что больше нравится людям? К удивлению своему, обнаружил следующее: ways, людям нравятся классные фотки. Очень им больше всего нравятся качественные фотографии. И я такой, о, я же писатель, почему фотографии популярны? Я хочу свою историю доносить до людей. А мои читатели просто скроллят, о, какие фотки классные. Только фотки смотрят. То есть, меня это немного. Ну, что делать? Что с этим робить? Мой вопрос: Когда вы приезжаете в гости, принято привозить какие-то подарки? Есть ли у вас какая-то традиция привозить сувениры к тем людям, к которым вы едете? И что вы предпочитаете увозить в качестве сувенира с собой из разных стран? Спасибо. Say yes, say yes. You have to go to у меня вредная привычка такая есть, плохая привычка. Я надеюсь, ни у кого больше из вас ее нет. У меня нет вообще интереса интересов предметом, каким-то объектом. Я предметы не люблю дарить, и не люблю предметы получать в подарок. Когда я путешествую, я вообще сувенирами не затариваюсь, я не привожу домой сувениры, я не привожу даже детям подарки из путешествий.: When travel, focus on I take the photographs that I love. And 95 of them would not be interesting to you. Я когда путешествую, мой основной акцент, мой основной интерес – это фотографии. И те фотографии, которые я делаю, может быть, процентов девяносто из них для вас не, вас не вызовут никакого интереса. But this is, this is my country. You know, when I, when I think of Belarus. Но это моя память о стране. Вот то, как я себе сохранил эту страну. Я буду смотреть на фотографии из Беларуси и вспоминать, как я провел здесь время. Я веду журнал, то есть не, не, не типа... Не... Oh, either is fine. Yeah. Есть, да можно сказать это журнал это дневник то есть diary. я туда помещаю мысли какие-то интересные заметки интересные фотографии и если у кого-то останавливаюсь в доме в чем-то я не привожу с собой каких-то подарков обычно нет но я очень стараюсь, когда я у них прибываю, то есть, когда я у них нахожусь, купить для них что-то, или что-то, угостить их чем-то, или сводить какой-то бар, что-нибудь выпить. Rubles, И помню, что я сегодня своему минскому хозяину чирик-чирик торчу. Вот сегодня с утра у меня не было на метро, поэтому денег на метро, поэтому сейчас, пользуясь случаем, отдал. Дэвид, во-первых, спасибо за очень оптимистическую беседу, за чувство юмора, за интересные ответы на не менее интересные вопросы. Меня зовут Сергей, я тоже требоварный журналист. Я 48 лет зарабатывал деньги, а потом за последующие 10 лет их постра... потратил в трайвл-путешествиях. Вот. Но 70 стран я успел посетить, и сейчас я э, автор э, фотопублицистического проекта «Вокруг света вместе с аргументами и фактами». Но у меня, вы знаете, вопросов к вам нет, потому что я абсолютно разделяю вашу точку зрения на путешественные на отношение к людям. А я встал вам говорить что-то только потому, что поехали завтра на Вилейку, на хутор, я вам покажу настоящую Беларусь. Я могу в 10 часов утра приехать по указанному вашему вам адресу. Мы э, поедем на Велейку к моему другу. Там вы увидите настоящую Беларусь. Будет дырявая баня, будут караси, будет уха, самогон. Хозяин этого хутора прекрасный фотохудожник и вам будет о чем поговорить. Ну давай, Ну <laughs> давай! <laughs> Значит, завтра в 10 часов мы едем на Вилейку. We go to the... Вилейку? Yeah. На Вилейку. Ah, а, В oh, so 10 мы right? uh, no no не, не опасно. No, no, no, no being late. Ну здесь может в одиннадцать договоримся. Мне нужно еще автопати здесь какой-то будет, да? Мне нужно повеселиться -по -по -по сегодня. Десять тридцать. Окей, у вас есть Окей, одиннадцать. Давро. Да, десять тридцать. В одиннадцать скажите, где забрать. Uh, so pick, pick okay. Потом разговариваем. Потом. Uh, спасибо большое. So Я, наверное, uh, подытожу. Спасибо вам, что пришли. Давайте по поаплодируем, поаплодируем Дэвида. Дэвид, yeah. uh, хочется пожелать, чтобы статья о Беларуси поднялась в топ, повыше, чем Исландия. Пусть все получится. Большое спасибо за то, что меня пригласили. Мне было очень приятно с вами пообщаться на эти темы. А потом может, когда я сниму уже микрофон, превращусь в нормального человека, обычного человека. Мы потом подходите ко мне, поговорим.